Александр Головин, победитель встречи. Ожидаемо, что так скоротечный? Ну, я, честно, настраивался на это, думал, если прием не получится, сделать стойки, поставить партер и решить там закончить. Многие считают ну, в последнее время, что греко-римская борьба решается в партере. Вот для тебя что более предпочтительное и любимое? Стойка или все-таки борьба в партере? Ну, мне, если честно, и там, и там нравится бороться. Так бы я не выбираю между партером и стойкой. Когда раньше были правила, что была борьба только стойкой, я тоже по ним ну, и выигрывал. Ну, я думаю, если ты бороться умеешь, ты можешь и в партере, и стойки бороться уметь. Согласен. Тот, кто стойки бросает, имеет определенное преимущество. Скажи, ты мог бы назвать вот в классике современный эталонного борца, вот который по всем позициям прям вот на него должны равняться? Ну я думаю из нынешних, которые сейчас борются, да, или из прошлых лет. Ну я думаю Роман Власов, который вот наш капитан сборной команды России. Но ну, я думаю, на него надо равняться и хотя бы приблизиться к тому чему он достиг. А в чем равняться? Ведь повторять его манеру бессмысленно. Вы все разные. Вот в чем на него надо равняться? То, что у него проявляет характер, силу всегда, не сдается, борется до конца, много делает. Ну пример для молодых. Как бы характер у него и воля в победе. Я правильно понимаю, если предыдущую эпоху говорить, то, то это Сансанович Карели. А, скорее всего, да. Один из лучших тяжей. Человек делал три приема, но делал потрясающе. вот, да, обратно, и накат. И, ну да, неплохой.